Всем привет, дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Вся очень большое количество времени я записываю для вас новый видос. Но теперь видосы будут выходить не только на Ютубе, а еще и параллельно на Яндекс Яндекс.Зене. И э, напрямую в ВК буду выкладывать, потому что на Ютубе э, санкции там всякие. Деньги не зарабатываю я с него, ничего не получаю, рекламы нету. Э, также авторские права там за все подряд начали мне выдавать. То есть э, за любую музыку почти там за музыку в сталкере даже, то есть мотивации у меня вообще не было снимать на ютубе, но теперь мне пофигу на это, вообще пофигу, я буду снимать и на ютубе и в вк и на яндекс .Зене. посмотрим, что из этого получится, то есть где-то по любому я буду нормально продвигаться. на ютубе ролики останутся, буду выкладывать как есть все, то есть неважно получаю с этого что-то или не получаю, но параллельно буду я еще выкладывать в вк и на яндекс .Зене. поэтому ребят подписывайтесь на мой яндекс зен Ссылочку найдете в моем паблике, либо же под этим роликом в описании. Я очень жду вас на Яндекс .Дзене. Посмотрим, посмотрим, как пойдет. А сегодня ролик у нас очень необычный, то есть э, я записываю Бомбик с нуля, то есть это уже какая-то часть там. Но я понимаю, что вы не смотрите это, то есть вам это не нужно. То есть я понимаю, что это контент такой себе, то есть бомбикс никто не играет, эта игра давно умерла. Она как бы особо, особо не жила никогда, то есть. Но как-то я начал ее снимать на Ютубе. Вот. Не знаю зачем. Как бы я хочу просто грамотно уйти с этого проекта. То есть мне как-то не хочется тут особо сидеть, зависать. Поэтому я решил пройти всех боссов за два видео. Просто два видео выложу по этой игре. По Бомбиксу. Да, как бы странно не звучало это. Я. Я снимаю Бомбикс, ребята. Я сам в шоке немного, да. Давно-давно я уже как бы Прошел всех боссов И сейчас я залью это видео, где я прошел всех боссов Командных Это все в одно видео Чтобы просто было на канале Прохождение всех этих боссов То есть э, Паладин у меня уже был один отдельно пройден А остальные я вот этих Начиная от хакера, заканчивая архидемоном Был уже в один видос вот, На канал На яндексен то Яндекс.Зен это, Этот ролик выйдет везде, как бы на всех платформах и потом начну снимать уже, тоже в один ролик сниму всех вот этих э, одиночных боссов. Просто чтобы на канале было. Кому-то, может быть, это пригодится. Решил поиграть в Бомбикс, Короче, решил за один видос, э, ну за два видоса максимум, пройти всех боссов. Э, на канал выложить видос по прохождению всех боссов. Но не будет... Э, Отдельное видео по каждому боссу. Это глупо, короче. Вот за одно видео сниму командных боссов и э, за одно видео сниму, наверное, одиночных боссов. Посмотрим, вот, как оно получится. Напарник появился, короче, даже у меня. Начнем мы с хакера, с этого. Ну, хакер это вообще изичный босс, блин. и вот тут валить-то? Учеников здравить, в принципе, убить учеников этих. Так, у меня не на горячую арбалет почему-то. Ой, куда-то я отлетел. Учеников завалите, все. Напарник, кстати, как его? Владимир Русаков. Ну, вряд ли кто-то знает его. Вот с ним прохожу. Скорее всего, буду с ним всех командных проходить. Сосолька есть купил. Вот, тут анимация другая у этих. Нормально, он снял мне. А, сейчас кину Газ. Вроде как он бы не ходит ничего придумывать не буду простое обычное самое стандартное прохождение ничего мудрить не буду показываю так как надо убить учеников да и принципе да и кому это принципе нужно в помплекс никто не играет это чисто на канал чтобы было кто-то может посмотрит неважно принципе. я по фарму ролик снимаю Прохождение всех боссов Fixe. зачем ну не буду писать зачем вот. ну эти сами же сдохнут по сути да а нет нифига не сами до уроните ладно до урони туда этого Блин, не знаю как нормально снять хп не нечем просто бить тюриками да, да нифига не довел такое говно арс просто ну, неудобно тут играть что я мог сделать ему да, в принципе, ничего. Просто он без газа все равно вылетел бы, я не смог добить его. У ворот сработал, окей. Ну, ну, понятно было, что... Ну, удачу он бил. Возможно, вертолетиком просто добить минус 2. Так, где вертолетик? У меня его нет даже. Вот представляете, нет вертолета в арсенале. Поэтому нужно что-то другое делать. Я пишу напарнику, что вставать на генераторы буду я. На два нижних. А он пускай уронит. Одним персом встанет, а другим пускай уронит. А потому что у меня... Ну, в принципе-то я тоже могу как бы уронить. Кувалду до да газа кидать ему. Ну у него получше, не знаю, разница на нет особой. Кто вставать будет? Ну он встал, он уже встал. Ученика не добили, но я думаю сейчас доведу к... портом как-то. На ну, все уже разница нет, я думаю. Конечно, шапка у меня очень убогая. Я вообще купил рофлу купил парофло шапку эту да, ранец возьмусь я тут на веревке пытаться буду так он ставит атомку у него весь арсенал по не знаю может быть не весь но у него аккаунт более-менее чем у меня то есть он еще играл здесь а я-то вообще типа не играл тут только бонусы он насобирал что-то да и все и что-то пытаюсь еще снимать он с, под... с податанки ушел блин вот это обидно ладно сменку дам я не знаю я что то не могу добраться до него даже никак что тут сделать ну, не я пропущу ход это глупо я мастер веровки мастер вообще типа добираться куда-то то есть это ход вообще был даже сказал, позорный немножко то есть ничего не сделал даже толком. Я не стал ничего тратить, бункер даже не стал тратить. Ну, напарник ушел с генератора, тут нельзя уходить с генератора. То есть надо как минимум три генератора контролировать. Иначе его него поле появляется, его нельзя будет уронить. Я думаю, и так всем понятно это, ну но... Кому я тут что-то объяснять буду. Надо просто газ ему дать или кувалду хотя бы. Что-то мне неудобно на веревке добираться. Непривычно тут играть. Очень непривычно, но газ я все-таки ему даю. Ну все, тут его даже, в принципе, добьет газ. Надо его чуть зауронить. Я думаю, дробашек. Нет, все-таки газ его не добьет. Надо было что-то другое использовать. напарник может что-то доставить какие-нибудь. Но он нельзя уходить с генератора. А он хочет к тому пойти, к правому. Так тоже можно. А, минку ставит ледяную. Он <coughs> ну, мог пойти к тому, активировать тот и что-то придумать. Sorry, ну вот вам и хакер. Вот вам и хакер. Увидимся в следующем боссе. Следующий босс Варюги. Потом телепат. Потом... Ну и так далее, всех боссов пройдет. И следующий на очереди босс по прохождению это Варюги. Мне не очень нравится этот босс, потому что он очень долгий по прохождению. Вот, поэтому мне не нравится. Надо обидеть этих дурачков при помощи средств, которые мы найдем в ящиках. То есть пока что нету ничего, кроме как двухстволки этой. Вот первый ключик серебряный. Получается заземлитель, который в принципе бесполезен. Напарник предлагает убить сразу домушника. Ну, по до очереди будем убивать их. Зачем? Чтобы их два на карте было. Они два раза будут ходить по очереди. Хорошо, что тут не лагает хотя бы, как в ВК-версии. Ну, у меня и ВК не лагает уже. Но здесь как-то все плавненько. Прям вообще... У напарника шапочка с, во... с вампиризмом и регенерацией. Поэтому нормально. У меня только реги... это вампиризм есть на крике. И на карте оружия-то нет нормальных. То есть мы ключики выбивать будем. А собирать будем всякое барахло. Единственное, что вот сама наводка тут будет их уронить. О, красный ключик, но я его не взял, к сожалению. Это как раз самонаводка и есть. Теперь можно будет издалека бить их и а. прятаться будет проще напарнику. А у меня пока что ничего нет с оружием, кроме двухстволки этой. Ну, базука еще есть, но она бесполезна. Он еще огоньками там себе землю поджег. Поэтому я не смогу ключик собрать, если что. Если вдруг выбью. Вот, снайперская винтовка появилась в красном ящике. А в серебряном появилась палка. Сейчас бы свал сварку. Ну, сварка тут, в принципе-то, не нужна особо тогда. Мы-то пройдем и так, без сварки. Тут есть некоторые ходы уже. Вот слева можно прятаться. А вот понизу, да, может быть и нужно. Красный ключик, снайперская винтовка. У напарника уже три оружия он получил, а я еще ничего не взял с них. Ну да, тут, конечно, жестко. Да, я подумал, вот у меня перство послабее будет. <смех> Крик. Он вообще особо не регенится никак. У напарника хоть реген есть, хоть какой-то. Поэтому буду вот таким способом действовать. У ворот еще был. Буду вот сюда уходить потом, после каждой атаки. <смех> Потому что если я буду оставаться вот там, они меня будут бить. И я не выживу просто до конца боя. А у меня уже и так меньше половины хп, то есть и на меньше половины хп. Неприятная ситуация, неприятная. Не люблю этого босса, вообще не люблю. Mm. Вот черный ключ это у нас э, дрель. Mm. А дрель в принципе, она может спасти. Я беру напарнику, чтобы, ну, я беру напарнику, чтобы он взял дрель, вот эту вот, и бурился около домушника или около этого, карманника. Потом можно будет просто обить их и падать просто в эту ямочку от дреля. Они вроде как на сверляски не дают особо, или, или дают. Все равно слабенько будет. Ладно. еще меня зауронило. Нормально так зауронило. Огоньки сняли почти 50 хп мне. <coughs> а это плохо. Но я не знаю, как его бить вообще не знаю. То есть пиксели мешаться будут. Вот красный. Ой, вот синий ключ валяется. Перчатку возьмем. Возможно будет защита от атак. Все, теперь они не смогут нас атаковать. Они будут промазывать. Черный ключ. Это граната, которая в принципе бесполезна. Сейчас я возьму ее, кстати, пойду. Их надо, оружие надо брать, вот эти вот, в ящиках, чтобы просто ящики обновлялись. Я так всегда, а все равно попадает, все равно попадает. Вы представляете, какая скотина против перчатки попадаюсь. Это вообще уму непостижимо на самом деле. У меня ТХП не так много, я не, не выжить могу. Сколько снимает эта гарната? Чисто ради интереса. Серебряный ключик это балка. Которая, в принципе, я не знаю, зачем. Ну, прикрываться как-то может ей будем. Ну, мы я уже половину мы уже половину сняли домушнику. Это хорошо. Это хорошо, что мы половину сняли ему. И останется карманник. И будет нам намного проще. Да уж. Пропускаю урон. Опять. И напарник. еще рот сработал у него. О, перча вообще не решает. Вообще не решает. Но Я так и знал, что типа они будут попадать... Все равно. Просто знал. Я не знаю, как его проходить теперь, этого босса. У нас ХП мало очень. А, я же ключ не взял. Да. Ладно, тут остаюсь, не знаю. У меня сейчас зауронит жестко, конечно. А, вот это вот сварка. Синий ключи. Получается, синий ключик у меня. Я смогу делать сварка ходы. О чем говорил напарник в начале боя. Э ну, я не знаю. Сейчас посмотрим, как оно будет получаться. Здесь главное, надо убить этого. Хотя бы одного. Кра красный ключ охранника далее. Охранника дали. Перчатка пропадет. Я надеюсь, я выживу сейчас. Ну, я тут выживу, но... ХП у меня будет очень мало. И поэтому... Мне бы издалека как-то их уронить. А я не знаю, как это сделать. Но могу сделать только вот такие ходы банальные. То есть, один выстрел сделать... уйти туда. То есть вот так вот постоянно бегать надо будет. И то я тут не уйду, наверное, сейчас. Ладно, я на следующий ход сварка туда э, проход сделаю влево, и потом буду туда уходить постоянно. Э, один урон, урон сделал, ушел, урон сделал, ушел. И, в принципе, так можно пройти. Но это долго, конечно, будет, да. Это долго будет. Но лучше долго, чем я сейчас заново буду проходить. Уже не хочется заново. Тут уж половина пройдена. Тут босс-то просто шапки слабые. Региона мало, оружие падает слабым. Вот из-за этого возникают какие-то вот такие трудности. Ну и то мы пройдем сейчас. Если аккуратно сейчас играть. Убить этого, а этого уже будет легче. Он еще балку поставил, прикрыл меня. И заболелся в карту. Вот. Все хорошо. А я сейчас просто сварочкой э, буду влево уходить, получается. Сделаю проход себе там. Надеюсь, он не пойдет. Он не должен. Да, балка тут зарешала. Хотя... Очень плохо зарешало. Ну вот, чтобы так не, не было больше. Я сваркой ухожу, да еще. И тут я полностью в безопасности сейчас. И буду туда уходить. Один выстрел дал, уходить, ушел. Вот. Хорошо, мне больше нечего делать. У меня других вариантов не остается никаких. И то же самое с карманником буду делать потом. И может хп так 100 я себе зарегеню к концу боя. <laughs> черный ключ. Мне бы черный ключ свинку свинку бы взять. <laughs> но он пытается по мне попасть, но у него ничего не получится. Так, один патрон сделал, попал я, кстати, хорошо попал, прям по нему. И можно, в принципе, патрон еще один пустить вот сюда, чтобы проход открывать потихоньку. Так, остался. Я сейчас только что увидел, на карте есть кувалда. Вот если я кувалду возьму, допустим, дам кувалду карманнику, я еще ХП себе за регеню. И сниму ему хп много. Достаточно. Мне бы кувалду дать ему. Было бы неплохо. Но пока не могу, надо ключ. Ну, блокиратор тут бесполезен. И, блин, я не знаю, как уйти потом. Наверное, я промажу сейчас. Попал, я не знаю, как попал, просто тут целиться очень тяжело. Я на глаз целюсь. И как-то попадаю. Этого карманника будет проще попадать мне. Очень легко будет попадать по нему. Красный ключ. Это блокиратор бесполезный. И брать... Я не особо его хочу. Но напарник, думаю, возьмет. Вот это очень плохо. Это прям очень-очень плохо. Благодаря тому, что он кролик, он чуть зарегенит себя, здоровье кроликом. Насколько я знаю, кролик дает столько морковок, сколько уровень позволяет. То есть, зависит от уровня. Допустим, 30 уровень, 30 морковок даст. Ой-ой-ой, как-то не, не нравится мне это. Но я добил его, остался здесь. Вроде не под уроном, но может попасть как-то все равно. Но главное, что одного добили. И красный ключ он... А, перевязку сожрал. У него перевязка была в арсенале. Оказывается, перевязки с собой берутся. По логике вещей у него еще токсинчик есть. Должен быть. Так что пройдем. Должны пройти. М -м. Я извиняюсь, за такой контент, ребята. Я, конечно, понимаю, что... Э -э -э Видосик получается очень долгий, возможно скучный, но я выложил прохождение боссов на канал Бомбикс всех, я просто потихонечку прохожу боссов, аккаунт бонусов собираю. Ну просто так, знаете, не знаю, игра-то мертва, а я играю в нее. Так, вот один патрон сделал, плюс два вампиризма дается. Хорошо, что у меня шапка крик есть хотя бы. <laughs> не было бы ее, я бы не знаю, что делал бы. А вот напарник такой случай предусмотрел. У него шапочка хорошая такая. Мне бы тоже ее купить потом, наверное, с чем не знаю. Да уж, как же это долго. Наверное, самое ценное оружие это кувалда здесь и есть. Вот. И если подобрать кувалду, будет очень круто. Я не могу на, на веревке подняться на канате на, наверх. Да, на. лад. О, как я криво попал! Как же мне не повезло? По мне прилетело сейчас так... столько это Столько хп с него сейчас мне, блин. Чуть не убил вообще меня. Вот блин, как же это обидно сейчас было. Все, я больше не остаюсь под уроном. Да, я еще попасть не могу нормально. о, все. Я себе зарегенил, там 20 хп, блин, а мне снял О, все то, что зарегенил, да еще больше снял своей двухстволкой этой, своей базукой этой. Вот напарника базука этот, у напарника который уже улучшенное, а прицел улучшенный, ему-то проще, блин, а мне-то надо на шар убить иногда, приходится. На глаз как-то целюсь. Минка заморозка выпала. Он хочет типа туннель делать вот такой. Это, кстати, хорошая идея. Он еще пытается попасть туда как-то. Ну, окей. Но я там все равно оставаться не хочу, что-то. Не знаю почему. Опять дали черный ключ. Ну там заморозка, короче, это. Вот. Ну ладно, тут останусь. Я думаю, он сюда никак не пойдет. Ну, я не думаю, что он сюда будет попадать. Потому что там тяжело попасть ему будет. Прям очень тяжело. Сверляшка, он скорее всего промажет ей. Ну я говорил, промажет. Динамит. Динамит далее. Смотрите. Такие бесполезные оружия в этой игре. Если даже базука будет обычно полезнее, чем этот динамит. Ой. Я напарнику пишу, чтобы он стал под урон, чтобы меня не убило, случайно. Красный ключик. Это у нас блокиратор. Надеюсь, он не будет. А, ну, он еще себя зауронил. В принципе, не страшно. Мы его сейчас утопим нафиг туда, <смех> за карту, блин. И он где телепортируется, неизвестно будет. Так, я вроде выживаю. я могу сделать вот такой ход. <смех> чтобы наверняка. <смех> Как-то, если вы будете аккуратно играть... <смех> Вы вообще на, на изи пройдете его. Ну просто если прям вот э, реально избегать урона, э, делать один патрон, потом уходить, ну это будет очень долго. Динамит, посмотрим, сколько он снимет. 52 хп снял. Опа, кувалдочка. Бесполезно уже сейчас ее брать, потому что у него мало хп. Тут его уже, блин, добиваем, а нам кувалда выпадает. Я пишу напарнику, что мне даже лень ее поднимать, кувалду эту. Ну зачем? Это уже 200 хп у него... Тут пару ходов, тут, ну как пару, 10 ходов надо, чтобы добить его, примерно 10, если у ворота не будут там. Еще минку поставил. О, блок, который, в принципе, ничего не решает. Ну, регениться мы не будем теперь. И то не улучшенный блок. Тебе это не поможет сильно, братан. Синий ключик, это гарпун, который тоже, в принципе, уже не нужен. Мы его, считайте, ружьями прошли одними. И сварками обурелись. На ружьях прошли, короче. Зачем эти ящики нужны, если на ружьях проходим и так? Черный ключ был от овцы... Но он его забрал, к сожалению. От автояба я зауронил бы его издалека. Но, к сожалению, он лишил меня такой возможности. Так что опять на ружьях. Уворот, ворот собью, наверное, да? Вот такое прохождение этого босса Варюги. Очень скучный босс, я вам скажу, и долгий. Но для прохождения он на канал нужен. Снайперская винтовка или что это? Гарпун? Он добивает его. Все, easy. Его шапка маска вора дает 8% поворота, защита от яда 40%. А так обороня не считаю. Вот. Все, следующий босс командный это телепат. Ну, его легче пройти будет, чем хакера ибо потому что... Э, потому что, ну, он не такой долгий, вот. Следующий на очереди по прохождению босса, это босса телепад. Э, но отличие между ВК-версией и мобильными версиями, здесь у него, короче, э, есть хрустальный шар, который можно получить, пройдя его с какой-то вероятностью. Он используется либо в крафтах, но я не знаю, где шапка биотика и участвует в крафтах, в крафтах каких либо же можно обменять на эмблемы его. Это тот же напарник, Александр Русаков, уэй, Русаков <laughs> Владимир Русаков. Здесь главное убить этого телепата побыстрее, максимально быстро. Чтобы нам не спасать никого. Короче, балку поставлю. Э, чтобы потом прийти к нему и затравить его, иначе я могу промазать издалека арбалетом. Как я понимаю, они юзают процентов всегда. Ну это не точно. Спрашивает, поставит ли атомку. Поставь, да. У меня очень слабый арсенал э, для этого босса, даже. Э, э, потому что Нечему уронить. У меня только кувалды да газ, да и арбалет. Ну вот блок сразу, чтобы он, типа он юзает сразу. Он типа травит в стену зачем-то. Ну, не получается, короче, тут без траты хода. У меня тут нету балкометов, как у напарника нету. Здесь только таким способом нужно уронить при помощи чего-то там, чтобы спасти персонажа. Вот Сюрики взял, спас. О, кувалда двоим, неплохо. Это лучшее оружие сейчас против них. Хотя... То, то, что он боксер, то, что он боксер, это тут ни на что не влияет. Если в ВК боксер МКУ бы снимала 210 хп, здесь она снимает 280, нормально, как положено все. То есть... Ну, я, наверное, даю огнемет. Нет, я даю арбалет еще один. Для того, чтобы затравить еще одного биотика. А у того сейчас токсин пропадет, так что нормально, я сделал вот Так и давайте снайпу сейчас как-то грамотно дам Нет, не получилось, хотел по двоим задеть Газовую гранату, он не тпшится Телепат сам не тпшится ни, ни от кого никуда поэтому ему можно спокойно дать газу. она снимет хп так ну 200 где-то снимет по 35 газ если снимает сколько снимает газ сейчас увидим а по 50 снимает то есть скорее всего даже добиваем ну еще не сейчас конечно добиваем но очень скоро я затравлю лучше Пускай они все травятся, они все юзают, они козлы отпущения, так скажем. Ну и все, сейчас беру вертолетик, добиваю. Последний верт, не знаю. Ладно, не буду жалеть арсенал. Надо бы еще затравить их разочек, всех после юза там да. да наверное очень слабое прохождение ну что хотели от аккаунта от такого ребят и вот он опять юзает и арбалета больше к сожалению у меня по моему нету да да но есть кувалда да. Надо его добивать уже. Потому что если он сейчас начнет морковки жрать, он себе там зарегенит еще. Сразу добиваю, чтобы он не регенился уже все. Перевязку сожрал сразу. Вот мусор какой. Да, моя балка тут только помешала сейчас, если честно. Не знаю, конечно, я куда встану потом. Куда-то встану. <смех> вот сюда встану. Но это под урон встал. Но я не волнуюсь особо. У меня-то ХП много еще. Но у нас фуловые ХП. Несмотря на то, что аккаунт -то слабый. <смех> а ХП фуловые. Но босс такой, ничего не может сделать особо нам. Серьезного. Это вам не поработитель, который... Может фигню делать и не получи какая-нибудь все огнеметов больше нету у меня ну и уронить особо нечем чем не ну почему сейчас попробую вот так сделать так и и и и и, -и, -и... 18 хп осталось у него, ну такой, знаете, ход вот из Вормикс 2011 года, когда наминки скидывались на все. Калашом там скидывали наминки раньше на все. Ну конечно, арсенала-то арсенал, не было ни у кого. Да и сейчас вот у меня тут нету вот, вам демонстрация, какой был Вормикс раньше примерно. Ну вот, Котобазук уберу. Ну, потому что нечего делать. Ну, и осталось ему жить, не знаю, пару ходов, наверное. Может быть, сейчас убиваю как-то его даже. Но ну, нет, убить... не убью. Вот попробую. О, у меня охранник бесконечный, да. 72 хп. 91 уже. Изи. Изи. Ладно. Это слишком изи. <coughs> Мне не дали реагента этого, да. Обидненько. Ну и хрен бы с ним. Что думаете, я буду проходить еще раз этого босса? Вот. Новый уровень, 2 ледяных минки, плюс одного команды можно добавить, 150 фузов. Ну а сегодня у нас на очереди предпоследний босс в Бомбиксе командный. Это Фантомы. Жду вызова от напарника. Принимаю вызов. Здесь максимально быстро нужно убить этих фантомов. Здесь максимально быстро нужно убивать этих фантомов, иначе они создают копии. Копии нас с напарником. То есть он ставит все мины и ставит атомку. И дает кувалду. Здесь после каждого хода он нас телепортирует в наших персов случайно место на карте. И самое обидное, что он может нас заставлять даже двигаться после нашего хода. Вот он пример. Сейчас он телепортирует нас в случайное место. Вот, напарника телепортировало после хода, и он начинал, начал сам двигаться. Поэтому нужно балки по бокам ставить, чтобы он нас не, не утопил как-то. Ну и то, это немножко все делается на удачу. Я кидаю блокиратор, потому что он очень часто любит заюзать. А блокиратора у меня, к сожалению, это и нету. Да, у меня блокиратора нету. Поэтому кувалду даю. И вот он начал создавать копии. Копии меня. Эти сразу заюзали. Не очень хорошо, что они заюзали, но что поделать. Атомка затравила еще и нас напарником. Что тоже не очень хорошо. И вот меня на краю телепортировало. Точнее, напарника она когда телепортировала. И поэтому вот ставится балка. Сейчас я даю газовую гранату, и она должна добить его. Если, конечно, он так сильно не, не возьмет свой. К сожалению, клоны появились в не очень хорошем месте, их будет тяжело утопить. А если я их буду бить на урон, то нам будет урон ответный давать. Поэтому все не так хорошо, как кажется. Напарник идет давать газ Фантому. Или что-то другое даст. Кувалду может даст. Ну да, он решил кувалду дать. Я, наверное, заюзаю перевязку, токсин. И дам газовую. Конечно, газ его не добьет, но останется мало ХП у него. А, тактика, конечно, очень плохая. Потому что у нас очень плохой арсенал здесь, очень плохой, прям, прям вообще плохой. И поэтому нам придется топить этих вот э, клонов. Он их очень много создал. И это не есть хорошо. Но здесь можно вот фугас куда-то допустим вот он до, до уронил этого фантома возьму экстренный наверное да и начну немножко делать ямочку либо же пробовать утопить этого желтого персонажа сейчас подумаю что можно сделать да уж арсенал у меня очень убогий Но тут ничего не поделаешь поэтому даю арбузовую арбуз вот сюда Да, не очень удачная попытка Дать арбуз Очень плохо карту сломала, очень плохо Все, фантомы сдохли Теперь главное утопить клоны и при, этом, и при этом нужно еще выжить Я должен топить его клонов То есть синих клонов А он должен топить моих клонов Как я понимаю Он пропускает ход, потому что у него перс мороженое и арсенала нету. Я думаю, как поступить лучше. Тут я решил забурить. Буду скидывать их в ту кучу. Вниз. Буду скидывать их вниз как-то и пытаться туда утопить. Но пока что не. Пока что не придумал, как я это буду делать. Вот напарник будет пытаться выносить желтого, моего. К сожалению, он упал вниз. Но бывает и такое. Тут я не знаю, что делать вообще абсолютно, потому что нет арсенала. То есть настолько арсенал слабый, что даже не могу понять, как скинуть этого туда в воду. Потому что если я начну уронить его, то я получу ответку в себя. И скидывать нужно очень аккуратно. Вот, как, допустим, он Сузи скидывает... Уро урон я получаю минимальный от, от того, что я скинул. Тут я делаю какой-то проходик, чтобы выйти отсюда. Пишу напарнику, чтобы он дал фугаску левым вниз. Я решил дать метеориты, и очень удачно дал я их, скинул вниз, получается, нижнего. Его будет легко утопить. Да, к сожалению, он шел куда-то влево, и теперь его будет труднее утопить. И здесь я прикрываю балочкой его, потому что он неудачно телепортировал и могут утопить его, поэтому надо прикрыть напарника. Тут, я как понимаю, нужно нарушить карту максимально, чтобы утопить этих двух э, вниз как-то. Он дает бураны, морозит, что очень плохо. Пытается что-то портом сделать. Не понимаю, что он хочет сделать. Я бы на его месте подождал просто и все. Ну вот он решил фугу дать. Нормально так. Пойдет. У меня мало ХП остается. Очень мало ХП. И зарегениться я никак не могу. К сожалению. Тут надо рушить минками. Ну, потому что больше нечем. И ружьем как-то карту рушу. Ну, мы, скорее всего, тут не пройдем. Если напарник тут заюзает, еще может что-то получится. Он заюзает. Вот. Самое главное утопить... Дал перчатку. И дает вертолет. Минус 2 он дал. Отлично. Я беру антифриз штучный чтобы зарегенить все хп. Все, напарнику что парбус дал, потому что фуги уже закончились у него, а у меня их вообще не было. Вот это очень хороший ход. Арбузиком уже карту сломали. Теперь я должен придумать, что можно тут сделать. У меня есть аналожка поштучная. Я могу потом аналожку скинуть как-то, и охранники есть. Но я пока не могу это сделать, потому что отсюда не выйду никак. Поэтому беру, борюсь с варкой. У меня телепортировал к врагам, это очень нехорошо блин это очень нехорошо повезло что я выжил еще блин а так бы я тут долго бы я тут бы мы тут бы слили катку эту потовечку обычную но я буду другим делом заниматься я пойду топить левого этих пока что оставлю у меня есть охранник и у меня есть иная ложка поштучная. Я должен его утопить как-то. Но ну, надо было ближе. А я топливо трачу сейчас пустую, считайте. Надо было подойти ближе. Но я все-таки вынес его. И это очень хорошо, что я вынес его. Ради этого я это занижал, как потратите на ложку. Штучки все. Очень, очень, очень все это печально. Прям вообще. Он просто взял и добил его. И катка остается на мне. Я уж не знаю, как я тут выиграю катку эту, но я буду пытаться, э -э -э, потому что я хочу выиграть этот бой. Так, я беру, знаете, что я беру? Обычную гранату вот такую беру и просто его утоплю. Я понимаю, что меня сейчас портит рандомно, он может и к себе телепортировать, и убить меня легко, но я рассчитываю только на удачу здесь. Ну, я могу спокойно его уронить, как я понимаю, да? Я могу спокойно его уронить, и мне ничего не будет за это. Пропускаю уход. Меня телепортируют куда-то. Он дал блокиратор. Но, в принципе, этот блок никак тут ситуацию не изменит. То он дал, что не дал, разницы особо не имеет. У меня есть или нет свинюшка? Не, граната кинул туда ему просто и все. Надеюсь, я как-то выиграю этот бой. Он может сверляшку спокойно дать сейчас мне, но здесь в бомбиксе боты тупые. Сейчас очень зарешал мой ледяной клык и шапка крик. Э, в идеале здесь надо... Что здесь надо сделать? Дать сварку. Дать сварку... И, возможно, я выиграл сейчас этот бой. А, возможно, и проиграл. Здесь, если у меня не вынесет сейчас никак, то я выиграю. Он косой. В бомбиксе боты очень тупые. Поэтому я тут и выиграл. Если бы это был вк версия я бы тут э, 100% бы проиграл. И вот я. Я живу или нет? Он мог спокойно меня сейчас в воду утопить. Да, уж вот такое, ребят, прохождение веселенькое получилось. Ничего тут нету такого, блин, прям мастерства никакого. С таким арсеналом на мастерство проходить, это, конечно, глупо. Тут очень слабый аккаунт, нету арсенала, и мы затащили эту катку. Ждите следующего босса. Да я вообще в шоке, напарник, он пишет. Прикинь, в конце утопился от этой ходьбы. Да, я тоже так подумал, но повезло. Повезло. Да, не хочу я там нажать. Так, опять ты первый. Ну ладно, нормально. Так, я забыл, кто должен первый нажимать, чтобы ходил вторым, ну ладно. Сейчас. Там есть закономерность, но я не помню ее, к сожалению. Так, ладно, полетели. Почки убьют да. меня, наверное. Твои так, хорошо, внизу. Да, нашел уже, нашел. Уже. Что, такая большая задержка на стриме или я. А то, блин, что-то. Я давно и стал экстреми еще в прошлом бою. Жора, прочти мои сообщения выше. Негатору на паника остались от кузнецы на бью. Ну, давай, можно так. Ну я могу пробовать, но ничего не гарантирую. Ну, в принципе, у тебя что? Атомка есть там. А почему, Синие как... есть. А как это так получилось? Так, а, ты не на цепи, вообще идеально. Давай дай бей, кувалду, бей, тогда. Давай Да-да-да, дай кувалду, я божу тоже на ее кувалду, раз такая возможность. Тут рандом какой-то. Так что, как пойдет, я так смотрю. Да, блин, что за издевательство, кать это ну, на было в карты. <laughs> Два раза, блин, и почти в одно и то же место, ладно. Ранца у меня Я, думал ты, на... я думал, ты сдох, думал. А, не-не-не, все нормально. Хорошо. Барашка, у тебя есть барашка-то? Да-да-да, огненная есть, если что. Это очень большой урон будет Так Как-нибудь спасешь? да-да-да, и у меня как раз еще урон есть. Но у него защита, по-моему, там дофигища. Или не дофигища. А, ну да, точно. Так, а хорошо, что то он не из Защита 10% всего лишь. Очень. А, ну 10% это мелочь. опять. А, а, а, нет, ты на цепи, осторожно. Это я спасаю так тебя вот. сейчас, да? А вот сейчас, да, желательно меня спасти. А есть чего тебе, или фиг там? А ну ложка есть, и то поштучная. Ага. Как я могу вот так спуститься можно? Ну, а только, да, там не достали. Только, смотри, далеко, далеко не отходи, прям сильно-сильно. То будет бобо. Жора, поле портик давай и выйдешь. Поле портик ага, там мне еще лайфхаки говорят. Ага. Хорошо, давайте я попробую поле портик Хорошо, спасибо. Спасибо за подкаст. Сейчас попробуй. Давай сейчас барашку, да. В следующий раз, да-да-да. Она должна по 9 снимать, должна. То есть ты ему хп так 280 снимешь, как кувалду, в принципе. В принципе, там, по идее, зайдет барашка без балки, да? Не знаю, лучше не рискуй. Блин, а я просто не нахожу балка, а Поэтому. Так, хорошо, так, верёвка. Где у меня верёвка? А, его там. А вы издеваетесь, а что? Сейчас Сейчас не успеешь, что ли? А не, должен. Должен успеть. Нашел? Да, нормально. Да, фикс э по 9. По 9, да, вообще, найс, nice, найс. Nice. Сейчас надо, наверное, блок, я, я не знаю, везут будет, не будет. Так уже как повезет, я не знаю. Ну, газ, если что, можешь кинуть, если не юзнет. Он даже не юзает, отлично. Вообще супер. Думаю. А я... Попробую, как Челик сказал, мне накинуть поле и потом выйти. Стоп, Блин, А я могу чуть-чуть портиком? Ну чуть-чуть, да, только смотри, не переборщи. Главное, не переборщи. Где можно... Вот это плохо. Ну ладно, я думаю, выйдешь и добьешь как-то. Так, поле... Да-да-да, сейчас там. А есть? А тут нету поля, блин. Тут на аккаунте нету, по-моему, поля. Ну-ка. А балкомет... Нет, Не, в бомбиксе вообще нет. Если б подстра... я, а... я знал. Если бы я знал. Блин, я тоже не знал, что я думал, что есть поле. Да, нету тут поля. Блин, спасибо, конечно, за АТП, подстра... т... но. А ТП фриз есть? Э, ТП, да, но не с фризом. Но нет, если я, я выхожу, меня убивает. Давай ТП, ТП куда-то. Да мне нельзя выходить. Меня просто убьют, если я выйду оттуда. Если я выхожу сам, то меня гасит. Ладно. Ну, почти проходим. Ну да. Так, вот он сейчас обменяет моё, его ХП с моим. Цель И тебя в клетку еще Дополнительно, а, минус, вот твой, я понял. Ну я могу экстренный взять. Ну я попробую так что ли сделать. А, ну вс мы проиграли. Ну скорее всего да. Блин, не сдох. Эх. Эх, эх, эх, Он сейчас обменяет опять м -м, кпшки наши. Я, я ходить буду? Да. О, я... кстати, только нет. Хотя это не на цепи там. По-моему, ты на цепи. А нет. Блин, э... Блин, блин, блин. Это жарь, что ли? Если, если успеваешь, если сломаешь там наверху чуть-чуть карты, я могу дать ему синее. Если успеешь, конечно, там чуть-чуть хотя бы поломать для синих Чуть-чуть хотя бы, чтобы пару ракет пропало. А, даже... а а кстати, да-да-да-да-да-да. Ч, пойдет, походу, пройдем? Ну, есть сейчас... Да-да-да-да, да да. Жаль, жарь жарь, конечно. Жаль, жарь, так... Да. Потный чуть-чуть архидемон, чуть-чуть потный. Ну не, мы тупили просто. Ну да. Два раза затупили. Ты портиком Я выйду. Портиком. Я должен. Кофиг. А, не должен. А, нет, все выше. Изи. Да, все. Третьи попытки, считай. Третьи, ну... Я надеюсь, дадут за него он. там эти какие-то штуки дают, чтобы крафтить. Не Ой. Так, я же убью его. <laughs> не лоханусь как-нибудь, не знаю как, правда. Так. На Датэ партий не гасят. Не гасят, ну я не знаю. Ну, в принципе, да, пошли. Ура, ура, ура. Ну, мне <laughs> ничего не дали за него, ну... Как эти ну, штуки называются? Что именно? Ну, там дают, чтобы скрафтить можно было... А? Как? Я сняю. Ну, эмблемы, что? Или не эмблемы? Нет, ну там какие-то, что, забыл. И, <laughs> короче. Типа ресурсов. Кофе. А? Ну, ладно. Так, хорошо, все. Ура, ура, ура. Жора на ставки. Не-не-не, какие ставки? Сейчас я выйду отсюда, запущу чат обратно. Все, спасибо так, тебе я... за помощь, короче, мне тоже. Ну да, и... и тебе тоже.